Популярную шутку, что спящий младенец это не только мило, но и наконец-то. Здравствуйте, меня зовут Лариса Польна, я пренатальный психолог. И сегодня мы поговорим о том, как успокоить плачущего ребенка. И это видео будет полезным для родителей, которые ждут малыша, для родителей, у которых малыш родился и ему до 4 месяцев, и иногда это, может, это видео может помочь родителям, у которых малыш от 4 месяцев до года. Итак, плач ребенка, как успокоить ребенка, какие могут быть причины и какие могут быть шаги. Мы сегодня об этом с вами поговорим. Ничто так не деморализует родители, как крик новорожденного ребенка. Что делать, как понять, как его успокоить. И сегодня нам поможет методика доктора Харви Карпа. Я ее очень люблю. И сегодня я для вас приготовила пять шагов, которые предлагает доктор Харви Карп. Тысячелетиями передавались знания, как успокоить новорожденного малыша. Но в современном мире, особенно последние 100-150 лет, появилось очень много теорий. И эти теории, эти теории противоречат друг другу и даже естеству человечества. И многие практики были забыты, поэтому постараемся сегодня вспомнить одни из них, которые передавались из поколения в поколение, от бабушки к дочери, от дочери – к следующей дочери. Давайте разберем причины плача, почему ребенок плачет и зачем плач нужен человечеству. И когда мы говорим про новорожденного ребенка с точки зрения эволюции, то есть мы всегда говорим о природе, и в доисторическое время, когда малыши плакали, таким образом они могли привлечь внимание родителя, особенно когда наступала опасность, то есть подходил какой-то опасный зверь, то ребенок плакал, родитель Мама, в частности, или папа, которые собирали ягоды и грибы, могли услышать крик плача и быстро подойти к нему. А еще с точки зрения эволюции плач – это э, перетянуть на себя внимание родителей или еду относительно своих братьев и сестер. Да? То есть такой способ коммуникации, борьба за внимание родительское. Если сравнивать человеческого детеныша с детенышем к примеру, с жеребенком, да, то жеребенок буквально через несколько часов после рождения может встать на ножки, ходить, двигаться. А что же у человеческого детеныша? Он беспомощный. В конце четвертого месяца или в конце этого четвертого триместра мы наблюдаем, что ребенок хорошо следит за игрушкой, слышит звуки и поворачивает в сторону там, где звучит определенный звук. Он держит игрушку или погремушку в руках, да? то есть он мог, может передвигаться. Плане переворачиваться на животик сам самостоятельно то есть это уже какие-то э, скоординированные движения а первые месяцы жизни малыш беспомощный поэтому что же происходит? Что могут дать родители в этот недостающий четвертый триместр? Безусловно, комфорт, ощущение надежности и безопасности. В современном мире как происходит? Ребенка выписали, да, маму с ребенком выписали из родильного дома. Дома просторная, красивая спальня, хорошая, удобная, комфортная кровать и идеальная тишина. Что чувствует малыш? Нет границ, он один. И тишина. Для него это непривычно, поэтому задача родителей набраться терпения и дать защищенность и комфорт своему новорожденному ребенку. Следующая причина – это колики. И немножко остановимся тоже на них. Давайте разберем, как выглядят колики, какие факты и какие могут быть причины колик. Как можно заподозрить, что у вашего малыша колики? Два симптома – это резкий плач и также резко успокаивается. И второе – не помогает ни укачивание, ни прикладывание груди. Какие бывают факты о коликах? Это тройное правило. Три часа подряд, три дня в неделю. Три недели – тройное правило. То есть так, такое время длятся колики. Колики бывают как у недоношенных детей, так и у доношенных детей. И последний факт. Колики начинаются с двух недель, достигают пика к шести неделям и начинают стихать к трем-четырем месяцам. А теперь мифы, которые часто пишут в литературе, причины этих колик. В литературе вы можете найти причины колик. Я Сейчас проговорю самые актуальные причины на сегодняшний момент, то, что предлагают нам средства массовой информации. Вот, к примеру, причинами колик являются проблемы с пищеварением, пищевая аллергия или неприносимость каких-то определенных продуктов. Если основываясь на этом, мы будем исходить из того, что мы можем эту проблему решить убрать аллерген, убрать продукты, которые не усваиваются, тогда колики сами по себе бы исчезли. Но на самом деле это не так. Еще одной причиной предлагают это состояние мамы, тревожное состояние мамы. Да, роды и послеродовое состояние у женщин Психологически отличается от состояния во время беременности или до беременности. Конечно, роды – это большой стресс, плюс послеродовая гормональная перестройка. Но каким образом это может повлиять на причины колик? Если у одной и той же мамы первый и третий ребенок не страдает коликами, а второй и четвертый страдают коликами. Еще одна распространенная причина, что это незрелость головного мозга, но выше я говорила о том, что одинаково страдают как недоношенные дети, так и доношенные дети, поэтому это не является причиной. Еще одна причина – это темперамент новорожденного ребенка, темперамент заложила природа, то есть это нервная система, да, и она была заложена внутри утра, во время беременности. То есть это легковозбудимые детки, но э, есть культура, которые не знают, что такое колики. Есть малые народы, которые не знают, что есть такая проблема. Или, допустим, тогда временной промежуток, о котором я говорила, через две недели и к 3-4 месяцам эти колики заканчиваются. Да? Тогда это было бы здесь ни при чем. И Харвикар говорит нам о том, что как раз недостающий четвертый триместр, и это является причиной колик, истинная причина колик. Почему? Потому что нужно доразвить. То есть вот это вот развитие, эволюционное развитие ребенка от начала, от э, момента зародыша до человека, да, 9 месяцев беременности, и вот этот вот маленький триместр, еще 3 месяца после родов. То есть причинами коликов является... Вот этот вот этап нужно ребенку доразвиться. Надо ли успокаивать малыша? И многие родители считают, что проплачется, выплачется успокоиться, и таким образом ребенок будет спокойный. Но на самом деле это бесполезное или даже вредное да, как бы понятие. Потому что если мы будем сравнивать этот подход, как игнорировать звук сигнализации и ждать, когда у этой сигнализации закончится батарейка, это даже очень вредно. Многие считают, что плащ ребенка – это манипуляция родителями. Но позвольте, 2-3 месяца вашему малышу, какая может быть манипуляция? Он еще не понимает даже этого слова или этих действий. И что же делать? Да? То есть вот что нужно сделать тогда родителям? Создать условия в четвертом триместре. Те условия, которые были внутриутробно 9 месяцев. Тепло, комфортно, тесно и определенные звуки. И мы с вами подходим к пяти шагам, как быстро успокоить новорожденного ребенка. Итак, самый первый шаг. Это перенание ребенка. И безусловно, современные мамы скажут, ой, зачем, да, то есть это прошлый век. Но согласитесь, 24 часа, 24 на 7, мама не может держать ребенка, даже самая заботливая мама не может держать ребенка постоянно на руках. И у груди это очень сложно, да и ни к чему. Поэтому перенание ребенка, перенание малыша, очень поможет быстро его успокоить. То есть это на какое-то время. И, безусловно, когда пройдет этот этап, вы от этого пеленания откажетесь. Итак, как быстро запеленать ребеночка? Самое простое правило. Вниз. Ручки должны быть вдоль тела. Вверх. Снова вниз и снова вверх. Очень просто запомнить. Вниз-вверх, вниз-вверх. Пеленание дает возможность малышу почувствовать границы своего тела. Это приближает его к внутриутробным условиям. Обратите внимание, как я взяла малыша. Спинка расположена к вашему животу или к вашей груди. Свободная рука вы ее подкладываете под щеку малыша или под голову ребенка, так, чтобы большой палец находился у лица новорожденного. Это второй шаг. Почему так важно держать малыша? Дело в том, что эта поза она приближена к позе эмбриона. У новорожденных детей есть такой рефлекс, рефлекс МАРО. И вы, возможно, его наблюдали у своего малыша. При резком звуке или при резких движениях ребенок скидывает ручки в разные стороны, то есть пытаясь за что-то зацепиться. Этот рефлекс действительно помогал в доисторические времена удержаться за шерсть мамы или за ветку дерева, то есть для того, чтобы спастись. В современных условиях этот рефлекс не нужен, но он у нас сохранен, сохранен у новорожденного ребенка. Поэтому координация рук, ног, она не контролируется малышом. И это пеленание как раз нам поможет для того, чтобы ребенок почувствовал границы своего тела. Это первый шаг к успокоению. Это первое, с чего вы будете начинать. А теперь следующий шаг. И это звуки или шиканье. Из поколения в поколение передавалось этот звук. Мамы передавали э, своим дочерям, как быстро при помощи звука успокоить своего новорожденного ребенка. И этот звук, вы все его прекрасно знаете, это звук ш. Дело в том, что когда малыш находится внутри утробно, он постоянно все девять месяцев слышит звуки, которые внутри. Это биение сердца, это перистальтика кишечника, это движение крови по сосудам, и сила этих звуков составляет 80-90 дБ. Вы знаете, а звук пылесоса сколько дБ? Так вот, то, что внутри ребенок слышит, это выше, чем звук пылесоса. Поэтому, когда я ему говорила о том, что ребенка э, новорожденного оставляет в комнате, где полная кромешная тишина, естественно, это его настораживает. Поэтому он привык к этим звукам. И звук шш настойчивый, звонкий, и даже немножко громче нужно шипеть, чем плачет ребенок. Как нужно, да, допустим, произносить эти звуки? На расстоянии 8-10 сантиметров от уха малыша. И сначала этот звук будет громче, чем плач ребенка. И по мере того, как малыш будет успокаиваться, ваш звук тоже будет снижаться. Настойчиво, долго и продолжительно. Ш -ш -ш -ш. Переходим к следующему шагу Итак, следующий шаг Это покачивание ребенка И стандартно все знают покачивание Это влево-вправо или вперед-назад Безусловно, то, как вам удобно, лишь бы это было покачивание Помните о том, что это привычно для новорожденного ребенка, и его избаловать этим невозможно, для него это привычные движения. А я сейчас покажу, как покачивала меня моя мама, а мою маму покачивала моя бабушка. И это действительно очень действенный способ. Малыша нужно положить между ног, голова малыша лежит на вашей ладошке, и таким образом чтобы он немножко животиком наваливался на ваше бедро и вот таким образом вы можете покачивать своего малыша и он очень быстро успокоится свободной рукой вы можете ритмично похлапывать по его спинке или по ягодичкам Итак, последний шаг пятый и это пустышка если бы у нас была встреча офлайн, я представляю, сколько бы было возмущений, или сколько бы я услышала возмущений от многих женщин или от многих специалистов по грудному вскармливанию. Дело в том, что я сама против пустышки, я сама против сосок. Но, знаете, бывают иногда такие ситуации, когда она просто необходима, а эти ситуации связаны с повышенным сосательным рефлексом. И я всегда говорила о том, что вместо соски или вместо Вместо пустышки лучше дать грудь Но дело в том, что 24 часа Действительно очень тяжело Маме держать малыша у груди И э, работают совсем другие мышцы у ребенка Когда он сосет соску, пустышку Или, э, допустим, грудь я все это прекрасно знаю. Но в этих ситуациях не, давать, не бойтесь давать пустышку. Если не хотите давать резиновую соску, согласна, действительно, она невкусная и не такая полезная, тогда можно использовать свой мизинчик, то есть палец на руке. Безусловно, чтобы он был чистый, ногти коротко подстрижены. Смысл в том, что ребенку нужно буквально несколько минут пососать что-либо, для того, чтобы он очень быстро успокоился. Итак, кто был внимателен, вы увидели пять шагов, 5 правил П. Первое – пеленание. Второе – привычное положение на боку. Третье – покачивание. Четвертое – привычный звук. шш. И пятое – это пустышка. Надеюсь, это видео для вас было полезным и информативным. Оставляйте свои комментарии или вопросы под этим видео, буду рада на них ответить. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!